Чужие руки тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе. Что ты одна, ты одна такая, чужая стала сама себе. Петрович, та не переживай ты так, отдаст сосед тебе твою болгарку.